Всем привет! Меня зовут Антон. Сегодня я хочу вам рассказать о наших вениках. Это веники для ударно-динамического массажа, или как их еще называют, доские веники. По техническим характеристикам веник имеет длину 33 см, вес его 500 грамм. У веника имеется темляк, его можно использовать, чтобы веник не спадал с руки. Либо за него веники удобно хранить, за что-то подвешивая. Рукоять выполнена из паракорда. Это парашютная стропа. Она очень прочная и тактильно очень приятная. И веник удобно и надежно сидит в руке. Данный веник выполнен из проволоки стальной, покрытой медью. Толщина проволоки 2 мм что является оптимальным. Оптимальным является и вес, и длина. Рука не устает от долгой работы, но массы вполне достаточно, чтобы делать интенсивный массаж и интенсивно прорабатывать тело человека. Всем спасибо!